С таким перевесом проще сказать, что силы практически равны, что в одной стороне, что в другой. Итак, дамы и господа, стартует финал. Финал Best of 3 формата между командой Чичас и Лупим Куньку. Вот такие вот замечательные коллективы. Лупим Куньку это Мамин Дрифтер и Мишустин. Ну а Чича, Чичас, Чичас это Кизяко и Спайс. Поножовщина с целью определить сторону Мамин Дрифтер Перерезает горло Спайсу, Кейзяка пытается воевать, но мамин дрифтер добирается и до него. В результате выбор стороны за Лупим Куньку, наверное, логичнее всего увидеть здесь, конечно, выбор в сторону обороны, но это далеко, конечно же, не гарантия того, что действительно произойдет смена, но она все-таки происходит. И вот в правилах, да, указано, что будет играться А плюс Middle, собственно говоря. То есть, ну, играем Middle первый, второй Middle, полтора. Ну, короче, играется абсолютно все, кроме... Э поворот на банан. Собственно, нельзя в эту арку уходить. Ну и на зелени, разумеется, тоже не разыгрывается арка. Вообще-то не должна разыгрываться по дефолту. Если уж так брать И библиотека тоже, по идее, не разыгрывается Но это, опять же, что касается стандартных ä, правил Здесь, может быть, и будет, допустим, она ä, тоже участвовать в розыгрыше 2D! 2D у нас здесь башенку сделали игроки обороны, и этой самой башенкой расстреляли Кийзяку. Спайс в это же время пытается проникнуть на точку А э, через ковры. Нельзя сказать, что ему не удастся это сделать, потому что Лупим Куньку в целом даже и не особо-то контролирует эту позицию. Но сейчас определенно будет навязана перестрелка, и Спайс, кстати, выходит из нее реально прям сухим из воды. 77 хп против 86 в при, в перевесе пока что По лайфбару находится игрок обороны Но, опять же, очень важно понимать То, что сейчас этот перевес очень быстро уйдет С поставленной бомбой Потому что теперь игроку обороны Нужно идти за игроком Атаки Спайс Но он был сверх Он был сверх Близок к победе Попал в голову ну маминому дрифтеру Но не сумел все-таки его добить Ваншот с Юспа это ваншот с юспа, дорогие друзья. Жаль, даже искренне жаль за спайса. По-моему, это должен был быть минус. Но 1-0. -мое, Спайс. Да, Спайсу не повезло. Был очень близок. Вот прям сверхблизок. Но чуть-чуть не повезло. Именно я считаю, что здесь не повезло, потому что попадание в голову было, вторая пуля не попала даже в тело. Вот, вот что, вторая пуля подвела. Первая-то прилетело туда, куда нужно. Но все-таки Глок. Глок, как ни крути. Наверное, стоило подпустить соперника еще немного ближе. Дать игроку обороны еще больше свободы действия, и потом, когда непосредственно Мамин Дрифтер уже забегал в точку, вот тогда бы его и прижучить. Прижучить Ну вот Мишустин, кстати, занимает библиотеку, вот это спорное решение, то есть я не знаю, насколько здесь а касаемо правил, можно ли разыгрывать библиотеку конкретно в этом турнире, да, просто обычно как бы типа не разыгрывается, потому что, ну потому что просто не разыгрывается, откуда я знаю, не я придумал. При этом в сайте у нас сидит сейчас мамин дрифтер Вот начинается десант на песке Мамин дрифтер Хороший хедшот минус кийзяка Спайс снова остается последний, Но на этот раз без видимых каких-то возможностей на выигрыш Счет 2-0 Неприятненький счет но надо понимать, опять же, мы в начале стрима только обсуждали э, вопрос того, что... Ну, как, не в начале стрима, а в начале этого финала. Обсуждали вопрос того, что карта Инферно немножечко дисбалансна при игре 2 на 2. И, конечно, дисбалансна она в сторону. Неплохой раскид, кстати, гранат сейчас прилетел. от Отлупим куньку. Э -э вот. а дисбалансна она, в первую очередь, конечно, для игроков атаки. Им здесь играть менее удобно. Однако Мишустин... Помогает немножечко своим соперникам Выставляясь под э, вражеский огонь Потеряв 78% здоровья Вынужден отдавать Мидл И уходить в арку Нет, не в арку, прошу прощения Уходить на зелень И, в общем-то, игроки обороны Теперь будут уже сидеть, очевидно, закрыто И вот тут как раз Я думаю Вот не совсем правильное это решение То есть э, Слишком Ой, Кизяк уже в сайде ходит Просто кейзяка ходит в сайде, никто не смотрит. <смех> никто не смотрит зелень. Ну, ладно, давайте смотреть за Спайсом. Какова вероятность то, что Спайс завис? Мне кажется высокая, потому что он стоит здесь уже, по-моему, 5 часов и не шевелится. <смех> да, он завис. <смех> но он просто завис. Ну, такое, к сожалению, в Иах случается. 3-0. Не совсем уже, конечно, это честненько, да, но что есть. В будущем будешь турики по CS GO? Uh, не совсем понимаю, что будут турики по CS Паузу берут, лупим куньку в надежде, что вернется uh, пропавший у нас только что на миду uh, игрок команды Чичас Спайс. Uh, и я тоже на самом деле надеюсь на то, что он вернется, если вдруг у него там какой-то ребут произошел или что-нибудь еще такое, да, комментировать. Да, конечно, я комментирую турниры и по 1.6, и по Counter-Strike Global Offensive. Uh, просто по Counter-Strike Global Offensive планируется турнир, но, по-моему, если я не ошибаюсь, ближе к концу мая, который я буду комментировать, собственно. Это, это прям как бы, да, я его буду комментировать, но он будет только в конце мая. Если вдруг какие-то заказы на комментирование поступят до, то, конечно же, буду тоже комментировать, собственно. Я никогда не отказываю, практически никогда не отказываю в комментировании каких-либо ивентов. Отказываю только в том случае, uh, если... Если у меня занята уже эта дата, ну, каким-то другим комментированием. 2 на 2 играют? Да, Сарбон играют 2 на 2. Все правильно. Надеюсь, на будущем нашем турике ты будешь. От Moscow Battleground. Да, помню, такой проект комментировал. Как раз, кстати, тоже, по-моему, турнир 2 на 2 был. И я его комментировал. Было-было такое, было. Не знаю, помнишь, Егресс и Моджик. Да, да. Конечно, помню. Комп перезагрузился. Вот, прилетела информация. Из-за гудгейма, короче, что-то у человечка случилось. И Спайс, к сожалению, покинул своего тиммейта. Ну, на продолжительный достаточно промежуток времени. Беда в том, что вторая пауза уже подходит к своему завершению. И пауз у команды лупим куньку уже не осталось. Ну... Но... В общем, придется чечасовцам, а точнее Киезяке, короче, придется одному против двоих играть. Неприятно, но что поделать. Такое тоже, к сожалению, случается. Ну, лупим Куньку. Молодцы, респект ребятам. Они... Ой, Мишустин забрал Киезяку. Ну, Киезяка сейчас заберет Бота. Да, забрал Бота. Кстати, Бот, смотри, хотел на Б убежать. и траван какой. А Бот-то не в курсе, что на Б бегать нельзя. Бам! От Мишустина и минус. Снова минус Киезяка. Вот, так, вот такой вот раунд. Киезяку убили дважды. В общем, да. Респект Лупим Куньку. Они пожертвовали всеми своими паузами для того, чтобы дождаться э, игрока команды Час. Но ничего, опять же, как уже в чатике несколько человек заметили. Озвучиватель. Да, я же озвучиватель, точно. Блин, не комментировать буду, а озвучивать. Да, я озвучиватель. Классно. Не, еле молодец. Красную. Классную фразочку пробросила. Это будет теперь локальный мем. Я озвучиватель. Блин, это так просто странно звучит. У меня перед туриком свет вырубили. В итоге повезло, что не первыми играли. Вот, да, от таких форс-мажоров, к сожалению, никто не застрахован. Кейзяка не очень удачно открывается в ребра, получает по затылку. И забрав в очередной раз в бота, погибает уже теперь от другого соперника. Вот этот раунд еще более забавный. Кейзяку убивал каждый игрок обороны в этом раунде. 5-0. Я надеюсь, конечно, что Спайс побыстрее сумеет перезагрузить свой ПК, запустить ГГ, запустить Steam, все необходимые службы и быстренько влететь в матч и хоть как-то помочь кезяки, о, кезяки, нужна помощь, прям срочно нужна помощь кезяки, потому что опа, опа, но Мишустин в этом раунде оформляет два, два минуса, убив дважды кезяку. Счет пока 6-0. Ну, на самом деле, положа руку на сердце, вот прям очевиднейшим для меня лично является, что это, если не вернется Спайс, то это будет чуть ли не 15-0. Потому что, ну, очень тяжело в атаке 2 на 2 хоть какие-то раунды забирать. У меня все печально с ПК, пишет Спайс. Нормально. Спайс, очень жаль на самом деле, что так происходит. Сочувствую. Сочувствую вашей команде, потому что, да, это несправедливое поражение в каких-то раундах, несправедливое, причем оно благодаря судьбе, так скажем Но, как ранее сказал, желаю вам побыстрее вернуться на матч и помочь вашему тиммейту Ну что, бот Бот продолжает ходить и рассматривать стены Кейзяк тем временем уступает в Перестрелке маминому дрифтеру Лекс, он же бот Лекс, он же уже теперь Кейзяка Возвращается В игру, возвращается В яму, и сейчас самое главное Короче, чтобы э, не, Спайс вернулся В момент, когда раунд еще не начался Потому что Кейзяка останется тогда в соло Все, кстати, вернулся у нас Спайс Да? Вернулся или нет? Подожди, что-то лагануло на секундочку. Нет, не вернулся. Жаль, блин, я думал вернулся. Но но нет. Но это все-таки 8-0. Очень красиво, мне нравится игра. Ну, а если это ирония, то я ее охотно понимаю. Я понимаю, почему такое происходит. Почему люди могут быть сейчас недовольны. Они пришли посмотреть турнир. Да еще и в финале такая вот ханалия вот происходит. Но, а, кстати, кстати, это был бот. Хочу обратить внимание. За Лекса еще не успел зайти Кейзяка. И поэтому сам бот Лекс. Кстати, обратите внимание. То чувство, когда бот играет продуктивнее, чем Кейзяка. 3 минус 3 на 6. Статистика у бота у Кейзяки 0 на 9. Ну, я, конечно, понимаю, да, что 2, как минимум, килла Кейзяка сделал, играя за бота. Поэтому у него статистика была 2 на 9, а у бота 1 на 6. Но Кейзяка сейчас получил по горбу. Следом за ним по горбу получает и его бот. И, короче, у нас уже 10-0. Я даже уже не успеваю прибавлять раунды команде Лупим Куньку. Просто если Спайс написал, что у него с ПК все печально, то вообще есть нехилая вероятность того, что первую карту мы полностью увидим игру 2 в 1. И это совсем будет грустно. Прям совсем. Он Мишустин. Интересно, в духе Fireplay решил АФК постоять? Или просто отошел куда-то? Раунд добавь. Так 10-0, я все правильно добавил. Андрюха, не сбивай. Кизиака! Не попал <по>, по маминому дрифтеру в упор. Но смотри, Кизиака получает шанс. Попытка номер два. Перед бота. Так, где тут этот мамкин-дрифтер, который меня только что убил? Сейчас я его, говорит, выслежу. Я чую. Он проходил здесь. Ага, я тебя нашел, говорит, иди сюда. Есть. Поквитался со своим соперником. 12 хп, правда, осталось. Но Мишустин идет ретейкать. Я вот, честно скажу, сказать, 2 минуты назад еще не поверил бы в то, что а, вообще такое возможно, что здесь кто-то поставит бомбу в атаке. Но ладно, окей. Что было, то было. Кизяка. Хорошая, кстати, позиция. Вполне себе играбельная, вполне себе а, можно вытаскивать. Садиться на дефьюз. <смех> <смех> Ай да кизяка! Ай да кизяка! <смех> я оплачу, дамы и господа, я оплачу. <смех> это что такое было вообще? Я не понял. Кизяка думал, что это фейк по дефьюзу, короче, как я понимаю. Но это оказался вообще ни разу не фейк. Изяка молоточек Была единственная возможность взять раунд А теперь была единственная возможность Поймать хаешку в лбом И хаешку лбом получил Мам... И бот еще ставит хедшот. Вообще шупер Но эта победа в раунде сейчас Будет командой Чечас. Вы понимаете это? Что мамкин дрифтер 24 хп против... Кизяки, uh, который играет за бота, у которого 100. Ну вот вам, пожалуйста, 11 1 Да прикалывались. Подобное, конечно, тяжело смотреть. Готов стать спонсором женского турнира, чтобы снова увидеть нормальный качественный КС. Это к проекту Женский эпицентр. Я плачу вместе с тобой, пипец. Я согласен, да, действительно. Это было сейчас что-то прям такое. У Кизяки, кстати, по-прежнему 0 киллов. Марибот! Бот успел сделать кил Савика. А -а -а! То чувство, когда теперь уже точно бот играет, короче, продуктивнее, чем сам Кейзяка играет. Что вообще происходит, черт возьми? Ну, максимально неординарная какая-то каточка. Просто сверх... Сверх что-то непонятное. Кошмар. Кошмар в хорошем смысле слова. Это смешно. Так. Бот... Раздумывает над смыслом жизни Кизяка, кстати, тоже раздумывает над смыслом жизни Открывается на мидл, стреляет На второй мидл, вернее, прошу прощения Отстреливает никого Отстреливает один патрон Бут. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> что то сделал! Бот затащил раунд команде Чичас! Не, не Кийзяка, а Бот! Боже мой! Все, я нет, я не могу на это смотреть. Это не... Неадекватная какая-то история вообще. А, там, Сань, я выше написал. Андрюха, нет никакого сообщения выше. Блин, я, короче, рекомендую Кийзяке не брать бота. Бот э, играет круче, чем Кейзяка <с> Кизяка, если что, я знаю, ты либо слышишь меня сейчас, либо будешь смотреть потом Не обижайся, я просто... Ну, я по-дружески троллю Чисто вот просто по посмеяться э, Потому что... Ну, ситуация такая вышла, уж что уж здесь говорить там. Но Кейзяка 0 на 14 Это что там? И, и ничего себе, простите меня, кизяка какую штуку сейчас выдала. Умер, к сожалению, но... Смотри, теперь у него в руках есть дигл, и он на один... На один с Мишустин. Я написал раунд добавь, когда еще было 8. А, это, это видел сообщение, да. И это я прочитал, понял, поэтому просто не стал его озвучивать. Но тут Мишустин парадоксальнейшим образом выигрывает перестрелку. 4 хп осталось, там чуть-чуть совсем не хватило. Э, чичасовцам... Чечасовцу, точнее, до победы Потому что сейчас нельзя говорить, что это команда Сейчас команду Чечас Представляет... Чичас команду Чичас Представляет только Киезяка Спайс пока только зашел в чат И сказал, что у него все плохо с компьютером Но в игру еще до сих пор не вернулся Ну, в общем-то, Радо У нас прогнозировал победу Команды Лупим Кунику Поэтому в какой-то степени Мы уже мы уже подготовлены были к этому. Но я, конечно, не думал, что получится все вот так. Божественный ваншот. Что это такое? Отдача раундов. А с какой целью, простите меня? У него завис комп. То есть сначала он перезагрузился, а теперь он завис. Хитро. Хитро. А я думал только вот. Андрюх. Ну ладно, ты, ну, это прям совсем обидится человек. Нельзя там. Отдали раунд, как будто бы раунд престижа такой своего рода, да? Типа вот, посмотрите, какие мы хорошие, но отдача еще одного раунда. Просто во имя чего отдача-то сейчас раундов происходит? Ребятами из команды лупим куньку. Просто... Просто потянуть? Геймгвард лагает из-за этого проблемы. Да я знаю. Я... Как бы Ничего против не имею Фасткап и геймгвард это давным-давно Лично для меня уже последнее место Где меня можно было бы увидеть Ну, потому что я туда просто вообще не ногой Я лучше зайду на какой-нибудь паблик И на нем поиграю Чем пытаться... Тащить на фасткапе На мертвых серверах, которые дико лагают И некорректно работают С лагающим античитом Короче, вообще нахрен этот фасткап Ну, мамин дрифтер 12 хп против 100 хпового а, Киезяки Получает по лбу и в результате В очередной раз проигрывает раунд 14-5 The bomb has been defused Значит По фанчику можно побегать? А какой резон по фанчику бегать вот просто? Я никогда не против, но а, зачем а, бегать, играть по фанчику? А разве ли можно назвать бег по фанчику спортивным поведением? А у нас, между прочим, здесь киберспорт, мать его творится. А Бот! Вот, вот, вот до чего мы дожили. Вот, вот до чего мы дожили ну, ну вот до чего мы дожили Бот э, забирает первого Тут же Кейзяка забирает второго Смотри, у них уже тимплей нарисовался даже какой-то Они теперь играют просто как команда Не иначе Ох и этот Counter-Strike Просто отнимайте время, уже по факту... В решенной карте Согласен, кстати, с Андрюхой Да, здесь а, смысл какой Просто можно, ну, не нажимать рейди Типа, я не знаю, блин Что угодно можно сделать Просто, да, ну, типа, бегать Бегать по фану в катке, в которой и так уже все ясно Кизяка Один против двоих Ну, пытаются бегать с диглами игроки атаки Сейчас, опять же, вот у нас Непонятные какие-то вещи происходят Минус по Мишустину Ну, Кизяка пытается затащить... Перестрелку с маминым дрифтером. И такие затаскивает. Ну, опять же, это просто на эту тему уже неинтересно смотреть. Омерзительно, мерзко и хочется сказать э, фу. Потому что, ну, это уже не игра, это уже какие-то поддавки. Э, сильно и горячо хочу напомнить, что я все-таки комментирую игры, а не, не вот подобные. Дела, как бы, да И если люди думают, что они будут по фанчику бегать А зрителю будет интересно смотреть, как они отдают специально раунды То я, наверное, расстрою ребят Потому что, ну, лично в моих глазах такие люди всегда обычно клоунами выглядят Поэтому я не вижу смысла отдачи специально раундов И вот и вот этих вот всяких историй Поддавки, потому что Спайс пытается зайти Ну, так я понимаю я понимаю, но ведь можно гораздо проще сделать Доиграть первую карту, потому что Технически она уже проиграна Ничего уже не изменит А любые изменения это просто, ну Не отражение действительности Типа Как бы Вот и все Я прекрасно понимаю ситуацию, в которой э, оказались сейчас ребята из команды МТЧАС. Э, но <смех>, не зря же есть хорошая поговорка, да, о том, что э, индейцы и шериф, да, помните? Вот хорошая такая поговорочка. Э, поэтому нужно знать и помнить все таки э, что... То, что случилось со Спайсом в ходе начала первой половины, это, конечно, большая трагедия для команды Час. Но эта трагедия не должна касаться ни зрителей, ни кого-либо еще. Вот, собственно, и вся механика. Мишустин врубает Лекса. Кизяка сидит в сайде и пытается выиграть раунд. И выигрывает раунд. 14.9. Можно до посинения, в общем, эту коляску разводить. Ну, давайте, ладно. Давайте посидим. Никогда не говори гоп, пока не перепрыгнул, чел. Так, это не знаю про что. Ну, Кейзяк, собственно, что там, ну, я не знаю, десятый, да, по-моему, там. А, десятый? Десятый. Не играл три года, неделю пот... потратится, наверное, потренится, да, а, вспомнить Игобелла. Ну, кстати, нет, на самом деле, за неделю я сильно сомневаюсь, что скилл может вернуться, который был потрачен за три года. Как минимум на ту же самую ступень за эти три года точно не зайдешь, поэтому, в общем-то, и результат действий вполне себе очевиден. Бот продолжает какие-то перлы выделывать. Что, там 15-й, что ли? 15-й, что ли, да. Так, с 8 лет до 25 играл в КС. В начале э, 1.4 а был, потом 1.6. Завтра мне 30 лет. Ну, можно, в общем-то, э, посчитать, даже несложно, да. Это вы играли с 8 лет, завтра вам 30. Получается, вы 92-го года рождения. И играть вы, получается, начали в 2000 году, да? Когда 1.4 уже не было То есть вы какое-то время играли в старую версию Counter-Strike, да? В 1.4 По какой-то причине При наличии 1.5 Сдается мне, что это немножечко неправда Так, ну выиграли первую карту С горем пополам Со стыдом С фейспалмом Ну и в результате, в общем... 10.16. Следующая карта The Dust 2, если кто-то не успел заметить.